Говорение придуманное мною Жизнь свечи Свечи, таем мы как свечи Воски жизни от огня Мы растаяли как свечи Жизнь проходит от огня От огня, что плавит воск нас Быстротечной жизни свет Мы растаяли как свечи Все, и нашей жизни нет Свет погас, что будет дальше Неизвестно никому Может воск собрал удачно Проживем еще одну...